Давай сегодня встретимся во сне. Свидание ровно в час, на золотой луне. А для чего на свете сны даны? Чтоб друг друга не забыли мы. Давай с тобой встретимся во сне. Я буду ждать в метели и ненастии, когда по лунной трубке в тишине придешь в долину под названием счастье. Я нежно тебя за руку возьму, по молча, по дорогам судеб. Ты поцелуй меня в таинственном лесу. За это нас никто здесь не осудит, нагонит волны. Океан любви, мы будем в нем вдвоем с тобой купаться, И будут заливаться слави о том, что нам не надо расставаться, Мы посидим на золотом песке мечты, Под ласковым сиянием звезд надежды, Мне в этом мире нужен только ты, Не стать мне той, какой была я прежде, Я о тебе мечтаю в темноте, И наказание это, и награда, Давай с тобой встретимся во сне, Поверь, мне это очень, очень надо. Уже наступит темнота, Луна тихонько постучится, Мне не нужна сейчас она, Мне нужно тебе во сне присниться, Чтоб вместе летать в облаках голубых, И в сказку вместе окунуться, И бед не знать никогда, никаких, И утром с улыбкой проснуться. Во сне я к тебе прибегу И нежно за руку возьму, Другой легонько обниму. Щекой прижмусь я к тебе. Теплом своим согрею я того, что люблю я без ума, одеялом звезд я тебя укрою. Пением птиц я тебя успокою. Буду с тобой я твой сон охранять, солнце мое, я тебя обожаю. Давай с тобой встретимся во сне, построим лишь на миг свой мир для счастья, бесыпье, людей, проблем, ненасти, Присни сегодня мне.